всех приветствую меня зовут константин мы сегодня приехали в город набережные челны из казани приехали к надежному поставщику завгар приобрели вот такой отличный камаз завгара посоветовали нам тоже наши партнеры В принципе все идеально, созвонились, нас встретили, как, как полагается. По машине вопросов нет, все устраивает, будем обращаться еще. А. Берем для увеличения автопарка нашего, занимаемся грузоперевозками магистральными во всей России. Лично от меня за авгару успехов и процветания.